Ага, здравствуйте, добрый вечер. Так, Анна подсоединяется к нам. Здорово. Анна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот только буквально подсоединилась, вот и у нас только начинают, собственно, гости приходить. Ирина, здравствуйте. Я немножко расскажу о нашем проекте и потом расскажу немного о вас, и в общем мы начнем. Я хочу сказать о том, что у нас сегодня эфир, тема заявлена: это баланс души и тела. Вот. А вообще, наш проект Люди вне профессии это такая информационная образовательная платформа, на которую мы приглашаем различных спикеров, у которых есть опыт в нахождении собственного дела, который мотивирует, вдохновляют. В общем, дают энергию и дают какие-то инсайты, которые, собственно, будут полезны, если вы в поисках находитесь в таком несколько неопределенном состоянии. Вот. У нас проходят встречи в онлайн и офлайн формате. То есть мы вновь вернулись к офлайн форматам. И я хотела бы сказать о том, что в этот понедельник, уже 19 числа, так, Анна у нас. Вышла, но я ее жду. То есть я пока сейчас пообщаюсь с вами, вот Анна к нам вернется. У, -у, -у. У нас будет в понедельник встреча в сценарию кафе на Тверской а, с Сергеем. Анна, еще раз здравствуйте. С Сергеем Маевским. Этот человек, то есть история его такова, что в 34 года он весил 120 килограммов, и это был как бы жир, это были не мышцы, но этот человек сделал себя сам, он начал активно заниматься, изменил, собственно, все свое питание и, ну, как это не пример для мотивации, собственно, у вас будет возможность встретиться с нашим гостем, задать ему вопросы и, ну, собственно, провести приятное время в хорошей компании. Вот. Мы, наверное, перейдем к нашей гости, к Ане. Я хочу пару слов буквально сказать, то есть, насколько я понимаю, Анна у нас эксперт и специалист в области психологии. Анна занимается глубокой йогой, медитацией, вот, психологическим консультированием, да, телесной терапией, в общем, такая комплексная программа по восстановлению и... Ну, по восстановлению вообще человека, если а есть да, какие-то да, запросы, да, это восстановление да, его здоровья. Да, вот, и с чего бы мне хотелось начать? Это узнать немного о вас, вообще, как вы пришли в профессию, что вами двигало, и, ну, то есть, начнем с этого. Ну, сначала я пришла в йогу, вот, и это было случайно, как, как обычно, вернее, да, все. <смех> случайно и не случайно происходит. Сначала я пришла в йогу и через тело, прямо на первой же практике поняла, что что-то я не так в жизни делаю. Прям это был такой инсайт очень сильный. Вот. И дальше я стала посещать занятия раз в неделю. Это была кундалини-йога. Вот. И практика за практикой да и причем надо понимать что до этого у меня не было опыта какой-то физ то есть я не занималась в школе на сидела на скамейке освобожденных вот но до того как прийти мне в йогу я занималась танцами бальными просто это была детская мечта и я ее в 28 лет реализовала. В 32 года моя танцевальная карьера закончилась, она длилась всего 4 года, и я пришла на коврик совершенно случайно, просто потому что ну, оказалось вот... Где-то рядом. Да, где-то рядом. Вот И стала посещать кундалини-йогу, и раз за разом я понимала, что процессе практики все время проходили инсайты через взаимодействие с телом, вот, и через, в общем, раз за разом все больше и больше я понимала, что я живу не своей жизнью, люди меня окружают, не совсем те, с кем мне хорошо, да, или мне с ними не так хорошо, как я это им демонстрирую, вот, все не так. Вот и дальше я стала углублять вот эту тему йоговскую. У меня появились, ну, естественно, знакомые, да, по соседним коврикам. Потом Начали сменяться преподаватели. И вот были два преподавателя, которые меня очень зацепили. Они до сих пор преподают, и ну, я уже с ними на одном уровне нахожусь по преподаванию. Вот, по, по, по опыту, да, по, по годам чуть меньше, но по уровню мы, мы на одном уровне находимся. Вот. И как-то я через них стала вот узнавать э, на тему телесности. Да, там, психики, вот этой вот целостности, да, и через какое-то время, ну, естественно, стали изменения в моей жизни происходить, не очень удобные для моих близких, для моей семьи, для моих там коллег на работе, вот, то есть я стала меняться, вот, и я задумалась, что эта тема очень интересная, что надо бы ее углубить, и один вот из преподавателей, да, говорит, а что ты не пойдешь, вот, есть же... «Обучение телесно-ориентированной психологии и психотерапии». Вот, и я задалась этой целью, в пространство отправила запрос, вот, а у меня тогда уже начался трэш такой в жизни, такой вот жесткий, там, ну, в семье, там, на работе, то есть, ну, я шаталась, да, как бы моя конструкция, которая вот была, да, она зашаталась, вот и ну, начались там и сомнений, и изменения. Надо было как-то это ну, понимать, что с этим делать. Вот. И я пошла, как раз вот все так сложилось, да. Когда практикуешь йогу, то э, все складывается интуитивно и ровно тогда, когда нужно, в то время то место, определенные люди приходят, информации приходят. Я попала на, на второе высшее образование, собственно, пошла я туда ради телесной терапии. вот И вот так я начала карьеру психолога, это был 2011 год, то есть йога начала с 2009, а в 2011 вот я пошла учиться на психолога, и тут же я стала практиковать у нас так была построена учеба что мы тут же начинали практиковать uh -huh. поэтому дальше уже пошел взлет в этой профессии да я рассталась с тем что было до того как вот и вся жизнь моя поменялась совершенно в другую сторону я пошла <laughs> вот, ну, uh -huh. как бы качество жизни конечно же улучшилось и я сейчас в большей степени недовольна своей жизнью, чем недовольна, да? понятно, что мы там к чему-то все время стремимся, но вот те изменения, которые произошли, они вот такие, что вот я сейчас то, чем я занимаюсь, да, это как вот сказал Конфуций, найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать. Вот это эти, Да. Друзья, я вижу ваши сердечки, спасибо за вашу реакцию. Ну, то есть я понимаю, что вам это интересно и вам это откликается, поэтому если у вас есть вопросы или есть конкретные какие-то кейсы, ситуации, которые вы хотите прояснить, в общем, все пишите, мы будем Ане задавать ваши вопросы. Анна, знаете, вы сказали, что я пришла на йогу, да, на практику, и сразу поняла, что я что-то делаю не так. Вот это вот что значит вообще. И, то есть, если вы поняли, что что-то не так, то есть вам это не нравилось, вот, и, соответственно, вы решили все равно углубить знания, и потом снова пришли на тренировку, чтобы разобраться в этом, или как? Нет, тренировки с того момента вообще не прекращались. Вообще не прекращались. То есть это все шло параллельно. И чтобы вы понимали, и психология, и психотерапия, и йога, она на самом деле про одно, про нашу некую истинность. И поскольку эти два процесса, практика йоги и обучение, шли параллельно, да, то есть я в себе открывала заново свою некую правду, которая была, как я люблю говорить, да, забита досками вот прям гвоздями ржавыми, да? ну, начинается все это как бы в детстве, в раннем детстве, у кого-то это начинается еще раньше, там, с внутриутробного периода, да, на, ну, на уровне ну, психической энергии, вот. а, то есть мы перестаем быть собой точно годам к пяти, а к школьному возрасту совсем, то есть, если там еще к первому классу что-то остается, и мы такие, «А, там, ну, не знаю, учительница, да, там может спросить, там, кто лучше всех читает стихи, целый лес в рук, я, кто лучше всех поет, я, кто там лучше всех, там, я не знаю, лего собирать, я, это в начале первого класса, к началу второго класса, этот лес рук исчезает, потому что система так устроена, что люди, люди заставляют, детей заставляют соревноваться, что-то там достигать все время без конца, да, все время не до, у них ощущения формируются, что они не до чего-то там, вот. И, собственно, все вот это вот недо дальше влияет на нашу жизнь. Mm -hmm. вот. И... Для того, чтобы приспособиться к той среде, в которой мы растем, росли, да, и сейчас растут там наши дети и внуки уже там, да, у моих есть э ровесников уже внуки, вот, для того, чтобы приспособиться к, э к этому, к этой жизни, приходится вот э надевать на себя всякие такие защиты, вот, которые содержат, ну вот если все эти защиты снимать, они снимаются именно вот и на йоге, и в процессе там консультации, терапии там, да, то мы как раз докапываемся до той сути, которая вот настоящая, которая правда знает, что она хочет, которая знает точно, что она не хочет, которая точно понимает, как с ней можно, как с ней нельзя и так далее. То есть вот у вас написано, что моя миссия ⁇ это расслабление, сделать людей живыми да, и настоящими. То есть в большинстве своем к вам приходят люди такие закрытые и с какими-то искусственно поддерживаемыми, я не знаю, приоритетами, разделяемыми идеалами. На самом деле, ну, как бы они абсолютно мечтают о другом, и они абсолютно вообще сами другие. Некоторые даже забыли, что такое мечтать. То есть они, ну реально, не понимают, что они хотят. Вот только что mm -hmm. была у меня сейчас консультация с девушкой. Она не понимает, что она хочет. И не, ну и не знает, ей дико сложно вообще, yeah, понять, что, она, что она хочет. Mm -hmm. вот. То есть, ну, могут при приходить люди вернее, приходят люди, да, которые внешне, вот у них фасад, у них есть фасад, например, фасад успешности, фасад уверенности, да, какой-то такой агрессивный mm -hmm. фасад, да, вот он там такие... Прощение. Такие экспрессивные mm -hmm. приходят. вот. И за этим фасадом на самом деле, да. То есть, это вот то, что они демонстрируют, это не настоящее. Или это настоящее, но там на 2%. Но все остальное. А, что это ну, откуда-то заимствованное, то есть, а откуда, -то а, откуда -то Это как раз тот самый приспособительный механизм, который сформировался в детстве. Потому что в детстве наши родители ну, или те, кто нас воспитывает, или то, или те, в чьем обществе мы находимся большую часть времени, те же воспитатели детского сада, например, да, они э, имеют уровень Бога. То есть на тот момент это настолько знаменитые. знаменитые люди, угу. что чтобы вот нам точно надо быть, чтобы выжить, нам нужно приспосабливаться к их условиям. А эти условия, они могут быть совершенно разрушающими, и для того, чтобы сохранить себя, свою жизнь, не, тот, не, не ту истинность, ту душу какую-то, да, а чтобы вообще жизнь себе сохранить, формируются вот эти вот фасады, защиты, как угодно их можно называть, вот. И вот сколько приблизительно времени требуется человеку? Ну, то есть, наверное, это индивидуально для каждого, да? да. Ну, для того, чтобы это понять, принять и исследовать как-то новые модели поведения. Ну, скорее мы в терапии, в йоге, скорее мы... Ну, понятно, что мы работаем с установками, то есть вот этими вещами, которые заимствованы вот но фокус у нас смещается не на то чтобы делать то что другие хотят uh -huh. а исследовать что мне важно что, что мне важно что мне хочется на самом деле uh -huh. то да, есть фокус, фокус весь вот и терапии и консультации и вот йоги да. Это все про то, что а что мне это важно, а как мне это, а мне это приемлемо, неприемлемо, мне это подходит, не подходит, да? Я на это могу согласиться, не могу согласиться. То есть вот на некую правду свою. <связь> Друзья, я вам еще раз напоминаю, что мы все здесь для того, чтобы как-то полезно провести время, поэтому вы задавайте свои вопросы и Анна обязательно на них ответит. А, а у меня такой вопрос еще, Анна, вот скажите, пожалуйста, бывает у вас такое там, состояние упадка сил, что ничего не хочется делать, там, ну, даже состояние непонимания того, куда дальше двигаться, да? да. А, вот в этом случае как вы себе помогаете и какие инструменты для работы у вас есть вот, для себя? Ну, первая часть, да, когда упадок сил, во-первых, хорошо и правильно точно увидеть причину, где и куда я слила эту энергию, mm -hmm. вот настолько, mm -hmm. что этот упадок сил случился, да? одно дело, когда, ну, я не знаю, там, грубо говоря, я переезжаю из квартиры в квартиру, да, то есть из, Одних условий в другие более лучшие, да? И вот я целый день таскаю вещи, потом их раскладываю там по местам. И у меня упадок сил вот это одно качество упадка сил, да? А если у меня упадок сил, когда я свою энергию слила, ну вот, во что-то такое, что дальше не будет иметь какого-то результата положительного для меня или отклика, ну, может быть, обида какая-то на человека. Нет, нет, нет, да? даже вот не, не обида, а, например, э звонит вам подруга и, ну, там, и, говор... и начинает жаловаться. Ну, самый простой пример, вот классика жанра. Ей ничего не надо, ей не нужно никаких решений, даже если там какие-то решения она спросит, она не будет ничего делать. Но Просто говорите. Она... Просто, да. Вот. и тогда, ну, там это, не знаю, раз может произойти, два произойти, три произойти, но когда человек занимается собой, начинает понимать, что ага, вот после разговора с этим человеком я опустошена, потому что я час на нее потратила, да, я пыталась ей там в разговоре что-то там помочь, доказать, там, про, ну, сказать, прояснить и так далее, да, но это все ушло, вот как я люблю выражаться, да, то есть как в унитаз вот смыло, да, смылось что? Мои силы, да, то есть, ну, хорошо и правильно, когда упадок сил найти точку, в которой я приняла какое-то свое решение, ну, то есть mm -hmm. что-то, какое-то действие совершить, да, и дальше я смотрю, это действие меня приводит к упадку или к какому-то продвижению, она может ну, как бы, да, я могу физически устать, как я при привела в предыдущем примере, да? или я, например, еду там на учительский тренинг там по хатха-йоге, да, понятно, что мне надо три недели пахать по 6 часов йоги, да, ну я знаю, зачем я это делаю, да? то есть я устаю, но я и наполняюсь параллельно. А mm -hmm. вот в ситуации с подругой, да, или я когда делаю, ну, там, какое-то дело, которое не нужно делать, да, это спасательство, например, тоже классика жанра. Вот, то есть я нахожу эту точку, где я вот беру и сливаю энергию. И это со мной тоже происходит, но все в меньшей степени, да, или я делаю какие-то неправильные действия. Для меня точно, что, ну, что, что нужно сделать, найти эту точку, увидеть, что я сделала не так, Точно себя не ругать, ничего, да, и дальше я себя спрашиваю, а что мне важно прямо сейчас с этим сделать, вот прямо на уровне ощущений. Ну, поскольку у меня ориентир на себя сейчас, да, я слушаю себя, свое тело, свое сердце, да, вот. Ну, обычный ответ там, да, выключить телефон, лечь, угу. просто, да, и поспать. Или там выключить телефон, вот выключить телефон, это первое решение всегда, вот. И там есть, наверное, фильм посмотреть, вот прям какой-нибудь, да, или там выключить телефон, книжку почитать, или выключить телефон, вот у меня, например, кошка есть, которую я могу обнять и спать с ней, да, или в глаза ей посмотреть, или там ее гладить там какое-то количество времени. То есть что-то какое-то действие сделать для того, чтобы, или наоборот, бездействие устроить себе, чтобы этот ресурс восстановить. Mm -hmm. Понятно. Анна, вот мы сегодня говорим с вами о балансе. Хотелось бы узнать, вот ваша профессия — это как бы в том числе и ваше хобби, то есть вы это, ну, как бы уже так не разделяете, да, что я вот там, я работаю, я вот сейчас отдыхаю, вот. И в каком вообще соотношении у вас, например, находится, сколько времени вы посвящаете, там, например, работе и семье? То есть есть у вас какой-то такой баланс, который вот сформировался? А, тут, наверное, по ощущениям, э у меня был период, когда вот это хобби занимало все мое время, вот, и это прям... Это в начале, наверное, да? Ну, в начале и, наверное, первые лет шесть. Угу. Вот, а вот последние, наверное, года два-три, и последний год особенно, по ощущениям, то есть если я чувствую, что я не готова, например, вести групповые уроки, йоги, если я не готова проводить, там, я не знаю, групповую терапию, ну, там, или семинары, а меня просят, да, или с кем-то консультацию, я этого не делаю. То есть у меня фокус внимания перемещен на себя. На себя. На, себя. Угу. на себя, да. Вот. И вот, ну, как раз вот мы, э, мы, да, я учу на консультациях, на группах, я веду еще программу «12 шагов» в йоге, да, вот прям садимся на коврик, и концентрация внимания только внутри. Начинаем с дыхания. И вот эта концентрация, да, на дыхании, на ощущениях, на том, что происходит, на чувствах, что я чувствую, во-первых, это помогает отрешиться от внешнего мира, да, и тренировка вот, этой, вот этого фокуса постоянно, каждый день во все, по ней, ну там, по несколько раз в день, да. Вот она дает как раз э, тот самый инструмент балансировки. То есть, когда я куда-то загоняюсь, ну, например, там, я спешу, сломя голову, я чувствую, что у меня уже глаза там расширяются, да, я могу ну, спросить себя, как мне это прямо сейчас? А куда я несусь? ключевой вопрос зачем да? вот сейчас зачем я бегу мне сейчас это точно нужно да это точно нужно для меня или это нужно для кого-то да тогда мне это зачем ну то есть вот эти вопросы все они опять же да с фокусом на себя и когда mm -hmm. я приучаю себя своих клиентов фокусироваться внутри тогда это быстрее приводит к балансу в любой ситуации. Тут не нужно да, ничего да, какого-то да. сложного делать, да, учиться там, медитировать как-то специально. Да? Вот просто одним вопросом. Как мне это прямо сейчас? Мне это сейчас правда важно? Мне это сейчас правда нужно? Да, или я в чем то другом нуждаюсь? Вот так. Да, и позволить сохранить себе эту энергию да, и силы, да. До того, что тебе нравится. Да. А, Анна, как любите проводить свободное время? Чем себя радуете? А, я радую себя походом в гости. Я угу. очень люблю ходить по гостям, ездить по гостям. И чем дальше от столицы находятся эти гости, тем лучше. Ну, вообще, угу. сам... Вот последние такие вот ресурсные вещи да, которые мне дают ресурс это вот прямо уехать на природу обниматься с деревнями ходить голыми ногами по земле дышать гулять бесконечно долго и конечно же это разговоры разговоры у меня за вот эти вот девять э, лет моей практики полностью, почти на 99% сменился состав друзей, то есть у меня сейчас mm -hmm. друзья совсем другие, да. И у меня сейчас такие друзья, что очень много тем, вот как, не знаю, там, не про шмотки, не про политику, там ни... а вот, не знаю, какие-то рассуждения, какие-то вот э, обсуждения, какая-то тема, да, у нас у каждого есть, ну, какая-то тема, которая нас вот прёт, да? у меня есть подруга, которая занимается human design, я могу ее слушать mm -hmm. сами. или, например, ну, что-то она меня там спрашивает, да, какие-то нюансы, да, я ее там на на научила практиковать, медитировать, вот она что-то меня спрашивает, и вот, ну, вот, вот какая-то такая беседа, не знаю, там, женская, да, вот она как бы плетется неспешно, ну вот какое-то, знаете, я это называю бытование, пребывание, присутствие. Вот просто как есть, да, совместно еду готовить, совместно там что-то в саду делать, совместно там куда-то идти, просто молчать и что-то делать, вот. Вот так. Анна, сложный был вот период, например, вы говорите: у меня сменилось окружение, оно всегда так происходит, да, когда ты окунаешься. Ну, чаще всего, да, что-то новое, и как-то у тебя меняются приоритеты, у тебя происходит смена ценностей. Для вас это сложный был процесс? То есть, да, с одной стороны, вы раскрывали себя и были приятно удивлены тем изменениям и там обновлениям, которые с вами происходят, но в то же время вам как-то приходилось от чего-то отказываться, да, от того, что вам раньше, например, нравилось и приносило удовольствие. Ну, а... К тому моменту, когда я стала практиковать йогу и уже пошла в психологию, отношения с друзьями были скорее тоже такими двойными, то есть был фасад, который вот, ну, как бы характеризовал там да, нашу компанию с внешней стороны. И была другая сторона, о которой никто не говорил. И поскольку я стала заниматься внутренним, да, я стала ну, видеть вот эту правду взаимоотношений, которая скрыта. И я понимала, что мне менять этих людей просто не под силу и не нужно. Mm -hmm. Mm -hmm. И, ну вот, автоматически, да, когда мы идем чему-то учиться, у нас там появляется окружение, которое смотрит, ну, как бы начинает смотреть в ту же сторону, что и мы. Mm -hmm. И вот эти вот новые знакомства, они завязываются естественным образом. И тогда ну, у тебя есть уже новая компания, да? и есть старая, и ты такая оглядываешься туда и говоришь, боже мой, что это? И по сути... Да, ведь ты меняешься, а люди привыкли тебя видеть в определенном виде. что ну, для там, них да? тоже странный. Да, и они говорят, что-то ты какая-то странная, а что-то ты вот неудобная, а что мы там раньше с тобой там пили, да, там, да. Знаю, там, пили, ели, да, там. А сейчас это со здоровое питание. Да. Плетни, нет, там про, про другое, да, там, ну, какая-то ты вот другая была, да, там. Те были сплетни интересно, сейчас тебе это неинтересно, ну, правда, неинтересно. Вот, и тогда я для них становлюсь неудобной вообще. Mm -hmm. И, и э, дальше да, наступает либо разрыв. Либо эти друзья переходят с тобой на другой уровень немножко. Вот у меня из всего окружения, ну, пожалуй, наверное, двое остались подруг, две mm -hmm. подруги, и то э, мы достаточно редко видимся, потому что, ну, я сейчас живу в совершенно другом каком-то измерении, я от них никоим образом не, не отказываюсь, и они от меня, да, но вот тем не менее у нас довольно-таки большой разрыв, понятно, что если что-то там Нужно будет, или там, не знаю, там, день рождения, да, понятно, что мы там поздравляем друг друга, да, и как-то взаимодействуем. Но вообще-то, да, сейчас уже совершенно другое окружение вокруг. Mm -hmm. И оно, правда, наполняет. Наполняет, продвигает, там, радует и так далее. Поэтому, mm -hmm. да, ну, как бы жалко-не жалко, да, там. Ну, то есть это просто произошло естественным способом и никак вас да. не травмировало. Да, да, да, естественным способом. И иногда бывает, правда, жалко расставаться. Но, да, как у нас есть в программе «12 шагов» есть такой вопрос. Ну, оглянись назад и посмотри, хочешь так же, как было? Да или это звучит там, помни, плохие времена, это вот про то, что ты там что-то вот знал, увидел, да, и, ты ну, там какие-то отношения были, да, двойные такие, спрашивай себя, ты хочешь туда-обратно? Нет. все Поэтому тут уже, ну, как бы не так больно становится. Ты уже смотришь в другую сторону, фокус уже в другую сторону. Анна, вы ну, знаете, у нас уже подходит время конца эфира. Я бы хотела задать последний вопрос. А, вот о чем вы вообще мечтаете? Расскажите о ваших целях на ближайшее будущее, а, профессиональных, не знаю, возможно, личных. А профессиональные у меня цели, у меня есть несколько дисциплин, которые я хочу освоить. Mm -hmm. вот, ну, это, абсолютно новая. А? Абсолютно новое, то есть. Нет, нет, нет, они связаны с терапией. Конечно же, я угу. про них давно знаю, вот, но поскольку все постепенно, вот, то такие дисциплины еще остались у меня. Угу. Вот. Это как бы, да, у меня есть такие предметы, Туда которые хочу освоить, да. Вот. Еще в моих таких мечтах, ну, это маленькая мечта, как будто бы, да, у меня очень много информации, ну, которой я могла бы делиться, да. Никак у меня не, не сформируется, я не знаю, какой-то курс такой, да, ну хотя бы mm -hmm. с чего-то. То есть моя сейчас маленькая мечта это все-таки сделать какой-то курс. Да. Куда, а, ты ты... Все да, куда то это все упаковать? Да, куда-то это все упаковать. А из личного, ну, наверное, уехать из столицы. Переехать. Из столицы. Да, mm -hmm. переехать. переехать. А почему? Потому что э, очень много суеты, mm -hmm. очень высокая скорость и очень высокий градус тревожности. Но для mm -hmm. меня это опасно для жизни просто. И потом uh -huh. я не смогу помогать людям, если я сама буду тревожная, взбалмышная, суетливая и так далее. Это просто не, не полезно. Uh -huh. да. Спасибо. Анна, было, ну, мне безумно интересно с вами общаться сегодня. Спасибо за этот душевный эфир. А среди наших слушателей, если среди вас или ваших знакомых есть люди, которые также умеют вдохновлять и мотивировать, пишите нам в директ, и мы будем очень рады с вами познакомиться. Вот, А я всем желаю прекрасного вечера, и будем рады вас видеть на наших прямых эфирах. Всем пока! Ну <laughs> да